Приветствую всех подписчиков и канала. С вами Елена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый бокс называется WebADS. где нам дают абсолютно без вложений на серфинге, на видео, на выполнение заданий. Зарабатывать денежку. Значит, сервис для рекламы и заработка. Но это все здесь можно прочитать статистика, сколько онлайн пошли первые выплаты, так как я сказал уже, это новый свежий бокс. Значит, что предлагает серфинг сайтов: посещение сайта, выполнение заданий, баннерный серфинг, YouTube, ну и, естественно, рекламировать, давать свою рекламу. Регистрация действительно наипростейшая. Логин email, два раза, пароль. Разгадывайте капчу, кликайте «Зарегистрироваться». Вход по имейлу и паролю. Вот email, пароль. Разгадываем капчу. Кликаем «Войти». и попадаем на свою домашнюю страничку. Здесь наша статистика. Сразу здесь находится реферальная ссылочка. Значит, здесь главное. О нас, новости, вопросы-ответы, правила, контакты. Это можно все просмотреть. На чем мы здесь будем зарабатывать? Кликаем, зарабатывать, серфинг сайтов. И здесь у нас что? По 15 секунд, как бы серфинг, и по 4 копейки я считаю для букса это неплохо. Кликаем, давайте обождем 15 секунд. Внизу вот идет отчет таймера. Все. Капчи нет, ничего нет. Как видим, все легко и просто. Просмотрено. Закрываем вкладочку. И таким вот образом просматриваем серфинг. Далее у нас идет посещение. Здесь пока нет ничего. Баннерный серфинг. И здесь, пожалуйста, у нас кликаем. И просматриваем так. И скоро здесь будет чат для рекламодателей, чат для исполнителей, новостной канал, ну и группа ВКонтакте. Далее, YouTube просмотры кликаем. Также есть видео, также по 4 копейки, по 15 секунд. Я думаю, минималку здесь можно набрать быстро. Также задания. Они есть, но я не люблю. Всякие задания вот эти. Хотите, выполняйте. Здесь сразу же можно вот и минималку набрать. И ежедневный бонус присутствует. Кликните по баннеру, чтобы получить бонус. Ну, давайте кликнем, возвращаемся. Получить ежедневный бонус. Получаем. Вот мой логин. И мне дали 4 копейки. Так. Так, все. Далее рекламировать серфинг, посещение, баннерный серфинг, просмотр YouTube, мои задания. И контекстная реклама. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь все. Кликаем Добавить сайт. Значит, и все довольно просто. Заголовок, описание, реферальная ссылочка, сколько.. Таймер вам нужен какой? И кликаете ⁇ Добавить ⁇ Ну и так вся как бы реклама. Давайте рефералы, мои рефералы, баннеры. Кликаем ⁇ Мои рефералы ⁇ Здесь будут отображаться ваши партнеры. Также находится реферальная ссылочка. Баннеры. И вот здесь 4 баннера. Пожалуйста, можете брать ссылочку и рекламить. Финансы, пополнить счет. Это для рекламодателей, кто будет давать свою рекламку. Пожалуйста, здесь много платежек. Как хотите, так выполняйтесь. Будете давать свою рекламу. Вывести средства «Обменник». Значит, можно с основного баланса на рекламный баланс переводить денежные средства и минимальное 1 рубль. Ну, здесь история. В истории ничего нет. Далее, что, друзья? Смотрите. Здесь вот человечек нарисован. Кликаем. Это мой профиль. Здесь платежные реквизиты. Нужно прописать Pair кошелек. Я это потом пропишу. Прописывайте, кликайте, сохранять. При выводе средств, естественно, вывод вот на пайер. Так, ну и настройки. Ну, настройки тут нет ничего. Вот, ну и видите, да, многоязычный, как бы, можно поставить флажок на любой язык. Кликаем итальянский. Вам будет здесь все на итальянском. да кликайте на немецкий будет по немецкому но все я кликаю на русский у меня на русском Также мой профиль у меня в данный момент на балансе 12 половиной копеек Набираю минималку по выводу я запишу естественно видео ну а кому интересно работать, неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.